А теперь рассмотрим функцию кутера, вторую и очень полезную насадку, которая имеет этот кухонный процессор. Кутер – это чаша с ножом на дне, машина, которая позволяет измельчать, взбивать, перемешивать, рубить. В базовом комплекте кутер имеет гладкий прямой нож, который можно подтачивать брусочком, который идет в комплекте, любыми движениями. Дополнительно кутеру можно использовать зубчатые ножи, в данном случае у меня есть мелкозубчатый нож, который не нужно точить, и который будет ежедневно измельчать зелень. Закладываем в чашу. Это может быть укроп, петрушка. Поехали. Полюбуемся результатами. Для добавления фарш нам может потребоваться мелко измельченный лук. Это делать лучше прямым, ножом с прямым лезвием, без зубцов. Предварительно также нарезав лук на более мелкие кусочки. Для приготовления рубленого фарша мы также используем гладкий прямой нож для того, чтобы получить красиво рубленое мясо. Загрузло может быть достаточно большое, это порядка килограмма мяса. Мы предварительно порезали на более мелкие кусочки. Степень измельчения фарша будет зависеть от того, как долго машина будет работать. Поехали! Через прозрачную крышку мы видим, в какой момент нам нужно остановиться. Крупно рубленный фарш. Замечательный фарш для котлет. Очень частое использование кутера для приготовления панировочных сухарей. Замес любого вида теста – это еще одна очень полезная функция кутера. То есть в данном случае кутер – это маленький тестомес. Тесто для домашней лапши, для пасты. 350 грамм муки, 2 яйца. Такое количество теста у нас получается за одну операцию. Приготовление соусов на основе майонеза. Еще одна любимая функция кутера. У, -у, -у, у кутеров Робот есть одна особенность, э которая позволяет работать даже с маленьким количеством продукта. Нижнее лезвие ножа находится очень низко, практически на дне чаши, а тем самым я могу работать даже с одним желтком, то есть я могу подцепить минимальное количество продукта и уже с ним работать. полюбуемся результатами нашей работы кухонный процессор это универсальная машина которая может кардинально сократить время заготовок все что мы сегодня попробовали это типичные операции которые есть на любой кухне кухонный процессор r301 ultra делает эту работу красиво аккуратно и главное очень быстро эту машину можно рекомендовать как основную для небольших предприятий питания. Это может быть небольшое столовое кафе, это может быть пекарня или же как вспомогательную машину для большого предприятия, для холодного цеха большого предприятия.